Давай сегодня немножко пообщаемся про управление реальностью. У нас ожидается в понедельник практикум. И тема управления реальностью, она на самом деле очень а, часто используемая в интернете, в разных названиях тренингов и так далее. Есть целый трансерфинг реальности и куча людей, кто мечтает стать управленцем своей реальности. И когда я слышу вот эту фразу, она же у нас идет в названии, а, ну, не просто ж так мы ее поставили. А, на самом деле, словосочетание управления реальностью – это очень большая подмена. Это глобальная подмена, это глобальный обман. А, в чем подмена? Да. Это увлечение человека в объективное восприятие. То есть априори, если вы хотите управлять какой-то реальностью, то эта реальность существует вне вас. Она не создана вами. То есть, как только рождается управляющий, умирает создатель. Да. То есть, не вы создаете. Вы всего лишь можете прийти на эту территорию и порулить. Ну, в принципе, как и принято, пришел голый в этот мир, уйдешь голый из этого мира. да? Но если человек говорит об управлении реальностью, значит, он изначально вынес из себя Бога и вынес ответственность за эту реальность из себя. Он уже не создатель, и он что-то пробует здесь экспериментировать, делать. И это уже о чем сразу? О слабости. И это о слабости. Это об отсутствии внутренней силы. А это значит, если вы там «я намерением своим пукну, пукну, пукну, не я», это не об управлении реальностью. Поэтому все психотехники, которые сегодня на эту тему есть на рынке в экстрасенсорике, в эзотерике, в психологии, это самообман. В чистом виде. Можете верить, можете не верить, но… Если мы говорим о том, что вы влияете на реальность, то это не влияние, это создание. Надо вернуться к восприятию субъективному, и тогда вы полностью ответственны за все, что происходит в вашей реальности. И тогда вы создаете, вы не управляете, вы создаете и тогда, в каждый момент. И тогда не будет отказа от самого себя. И тогда нет предательства самого себя, и тогда не возникает вот, этот, вот это обесценивание себя, травмирующее предательство, ложь, себя, ложь себе, да, лень. Да. И понеслось, понеслась игра игра в управляющую реальность. Безответственно. Безответственно. Я создал реальность, и я управляю тем, что я создал, потому что у меня мозгов не хватает осознать, что это я создал. Представляете, какая ложь и подмена. Вот эту ложь и подмену, когда мы говорим, человеку воспринять крайне сложно, потому что человек привык жить с выносом ответственности. Религия научила, что Бога в вас нет, он где-то на седьмом небе. Вы привыкли его полностью выносить, и когда что-то происходит, первый момент, кто мне может помочь? Это врач, это там ГАИ, это там учитель, это там еще кто-то, Вася Пупкин, все кто угодно, но только не я. И все они обязаны, а только не я. А только только не я. я, я. Не а я, такой Ой, управляющий я реальностью. Да. Кто же, а кто же я? Я же ну, слабенький. Пашка. Но при этом я управляющий реальностью, да. Это Вот, оно, вот, вот оно, божественный стёб, вот этот божественный стёб, когда начинаешь видеть и осознавать, то понимаешь весь объем подмен. И тут же нам могут возразить, ну как же, вот, например, есть там погода, есть там игра в государстве, есть там какие-то конфликты, есть там какие-то митинги, Конфлик. есть я, это же не я, но если это не вы, то вас там нет. Но вокруг нам вас уже. есть то, что да. есть вы. Да. И вы то, что вы есть, вы проявляете в своем мире сами. Вы это создаете. И вот этот момент, его прочувствовать на самом деле крайне сложно. Потому что когда вы бежите, бежите, бежите и пытаясь, пытаетесь соответствовать внешнему, успеть, что этот мне решит, этот мне поможет, этот мне сделает, это не про управление реальностью. Управление реальностью — Начинается с создания, а создание происходит в тишине, когда я спокоен, я целостен, я в себе, и я осознаю, как работает моя психика, которая создает ключевые точки, и к этим точкам присоединятся миры других людей, тех людей, которые будут делать то, что создает моя психика, потому что они этого не осознают, и они являются в этот момент субъектами моей реальности а я это осознаю и тогда проявляется то что я осознаю разницу состояния уловили вот именно состояниями мы и будем заниматься на практикуме. А смотрите, а что у человека тарабанит управляющую реальность и тут же ой надо же остановить внутренний диалог и что янушка дурачок получится это тоже самообман, это тоже подмена. И в то же самое время, когда у вас что-то в голове тарабанит, это что тарабанит? У это субличности разговаривают, это внутренний мир там наш, с внутренним миром а, идет связь субличностей. Да нифига! С субличностями вы не разобрались, это все ваши шмотки и шкафы разговаривают. А вы найдите себя настоящего. И тогда мы будем говорить о том, что нужен ум. И он должен быть развит. И в нем а, должна быть и развита и логика, и анализ, и умение взять О, информацию. Он должен быть целостен. Целостен. Эго целостно. И тогда целостны вы. А эго. Так это же эго, это же, как это, я эгоист, я же там надуюсь. Но когда ты надуешься, ты надуваешь что, пустоту? Тебя там нет, ты надуваешь ее для кого-то. Ты кого-то пытаешься обмануть, какой ты важный, крутой, э, властитель тот миров и э, э, управитель реальности. Это пустота. Пум, лопнул, и от тебя ничего нету. Пук. А когда ты целостен, твое эго в гармонии, и ты как личность, и как индивидуальность, проявлен именно личность, индивидуальность, именно то, что размывает коллективное. Именно то, на что претендует коллективное, когда вытесняет вас и говорит «управляй, управляй, ты управленец, ты не создатель». Да, но при этом человек сам себя вытеснил. Вот это вот и создал себя в коллективном. Именно там. И Парадокс... сам себя размазывает. Парадокс. Сам себя предал, сам от себя убежал, сам от себя отказался. Сам лениться, сам врет. Все сам. А теперь еще скажу. И Высшее Я точно так же должно быть целостным. А целостно это о чем? О бесконечном ресурсе. А как почувствовать, когда у нас включается ум, когда включается эго, когда включается Высшее Я? Ведь не осознав этот момент и не прочувствовав его в себе, вы не можете создавать. Это глобальный подход. У нас есть предложение. В понедельник, мы этим и займемся, мы будем разбираться с собой именно с чувствами. Потому что когда мы говорим про чувства, тут же чувство это эмоция, это ощущение, это состояние. Нет, это не про чувство. Чувство это там, где разум. И при этом, как бы не парадоксально звучит разум не ум, а разум. И при этом, когда чувство это тот механизм, который соединяет выше вышеперечисленное с разумом. Но на чувства нет слов. В русском языке их просто нет. Зато есть. Это чувствуется как? Если бы я была в такой ситуации, и было бы вот это. А это чувствуется как если бы. Но если мы говорим, я чувствую любовь, я чувствую вину, я чувствую обиду. Мы пошли уже в состояние, в ощущение, в эмоции. Связь с разумом разорвана. Господа, вот эти все вещи надо уметь в себе отслеживать для того, чтобы настраивать работу с собой. Для чего? Для того, чтобы чувствовать поток. А как вы думаете, откуда информационный поток идет? Он идет снаружи в вас или из вас наружу? Если ваш информационный поток идет снаружи в вас, или вы присоединяетесь к какому-то наружному потоку, то коллективное вас заполняет, и вас как личности, как индивидуальности То вы на кого похожи или на что похожи? <смех> Куда мы бросаем бумажки? На мусорное ведро или на сливной бачок. А на самом деле информационный поток идет из вас. Ваш внутренний мир в вашу проявленную реальность передает информацию. И тогда этот поток становится, вы не можете к нему подключиться или не подключиться. Вам не надо искать рейки, космоэнергетику или еще что-то для того, чтобы подключиться к потоку. Это чушь собачья. Чтобы вам кто-то дал еще это разрешение подключить вас к <поток>. Он из вас валит, из он, вас изнутри валит из просто... внутренний мир да. и создает проявленную вашу реальность. Создает. Он просто закрыт сейчас, вами же, Да. А когда вы осознаете это, он валит из вас и создает... Именно... вы сели задницей на свой родник, сидите и ждете... Одно такие. Да, и ждете, что я подключусь к чужому роднику. Нифига, у каждого свой родник. И либо вы подвинетесь и начнете его чувствовать и пропустите его через себя. И сможете его прочувствовать, не проэмоционировать, не ощутить, не войти в состояние. Хотя это тоже надо по парадоксу, да? А именно через чувство прожить и через это взять информацию. А здесь у вас, по-моему, пригодятся на этом пути и эго, и ум, и высшее я. Представляете, как интересно. А где душа? Здесь же. Очень интересно, правда? Интересное путешествие в себя. Вот, приходите. Офигенное путешествие в себя. Причем, смотрите, когда а, даем этот материал мы, мы даем, вы видите, на какой глубине мы очень легко все это раскладываем. И по состояниям, по всему мы играем виртуозно на этом музыкальном инструменте, который называется ⁇ Внутренний мир человека ⁇ Потому что мы это все прожили, прошли, проработали на себе. И сейчас выдаем это все в обучающем формате для того, чтобы люди которым интересны они сами подключились. Ключевое – надо быть интересным самому себе. То есть в инфодайинг не надо приходить за деньгами, не надо приходить за тренингом, что мы вот быстренько купили курс и побежим его вставим в свою программу и побежим продавать. Мы это встречаем, мы видим. Вы видите, что мы ни разу никому не писали, хотя мы это четко видим. Потому что человек в данный момент что делает? Лжет самому себе, плюет свой собственный колодец. Потому что кроме него никого нет. И он сейчас силу своей ограниченности этих моментов не осознает в инфодайнг приходят люди которым интересны они сами потому что интереснее в мире объекта исследования изучения нежели человек сам для себя нету самое интересное в жизни это сам человек для себя более интересного объекта нету. И развитие самого себя это очень увлекательно и интересно. Это собственная психика, это такой космос неограниченный. Это такие возможности. Это не Это там. Это здесь. Это внутри. И это все раскрывается по мере, когда вы идете в себя. И тогда не будет фразы хорошо там, где нас нет. Будет фраза только хорошо там, где я есть не там, где я, там и солнце, там, где я, там и счастье, там, где я, там... И, и это совсем не об эгоизме. Это совсем разные вещи. Это о любви. О любви к жизни, о любви к себе, о любви к близким Потому что если у вас нет любви к жизни, вы не можете наполнить жизнью своих детей и своих мужей. Если у вас нет любви к себе, вы не можете наполнить любовью своих родных. Чем наполнять? Чем я наполнять? Если вы пусты. Если эго пусто, если ума нет, если высшее я вынесено, что где-то Бог на солнышке, который его проявит, нет ответственности за свою жизнь, есть пустота, есть слабость. Как только в вас звучит слабость, это значит вы в объективном восприятии, и это значит вы не создаете, это знаете, это значит вы пытаетесь. Управлять той реальностью, которая где-то существует объективно, к которой вы вообще не имеете никакого отношения. И подумайте, насколько важно, насколько важно все таки заинтересоваться самим собой и начать проделывать этот путь. Именно к себе, настоящему, искреннему, дабы познать себя. Вот эту часть себя, которой есть Бог, целостный, единый в каждом человеке. В каждом человеке есть целостный, единый Бог. Все, как описал Бом и Прибром, когда описывал голографическую Вселенную. Так есть на самом деле. Если вам интересно это путешествие, мы предлагаем вам подключиться к нашему практикуму, который пройдет в понедельник с 20 часов на платформе Subretion.com. Просто выбираете, подключаетесь. И в понедельник в 18 часов на стриме «Вопросы и ответы» мы ответим на ваши вопросы на YouTube на канале Натальи Зайцевой. Вы тоже можете туда подключиться. И для тех, кто планирует участие в курсе «Ключ потока», а это действительно работа со своим родником, это действительно работа с потоковыми состояниями информационными, Глубинная работа. А вот этот практикум, он желателен. Потому что он открывает как волшебный ключик. Открывает замочек к себе. Подключайтесь.